Гуляя по городу, либо по работе, бродя от одной остановки к другой, от одной точки к другой, нам иногда хочется перекусить. И это мини-перекусы, такие лесные жоробжорычи на моем канале. Очередной такой жоробжорыч. Ну, вернее сказать, наполнитель верхнего кармана рюкзака для ребенка. Для себя когда-нибудь там пробежать перекусить в общем здесь 57 грамм конфет с сахаром 390 килокалорий 100 граммов ну, в принципе калорийность у них хорошая обычно я использовал другие конфеты не такие как здесь я использовал без сахара Вот осталась уже одна последняя из зула. Ну, теперь будем скрывать эту пачку и пробовать. Такие прикольные маленькие конфетки. Думаю ребенку понравится, мега кислая.